Жизнь артиста, она напрямую связана со зрителем. И как ни крути, если зрителей нет в зале, то жизнь артиста, в принципе, встает под угрозу. Потому что концертная деятельность, это, наверное, самая основная деятельность для артиста. Но я хочу вам сказать, такая ситуация, которая сложилась сегодня, она во многом, наверное, оправдана. Потому что я вот как сам человек, который переболел этим коронавирусом, понимаю, что если люди оказываются под угрозой заболевания, то, наверное, все-таки нужно быть гораздо аккуратнее с концертами. А мы, в свою очередь, как ни крути, все равно не самая незащищенная часть общества, населения. Все-таки нам грех жаловаться. И лично я, человек, который отвечает за судьбы десятков людей, ну, я считаю, что мы должны каким-то образом это перетерпеть, найти в этом хотя бы что-то положительное, сесть лишний раз позаниматься... Музыкой подготовить, может быть, следующие программы, следующие какие-то песни, альбомы. Но в конце концов, если получится так, ну, у каждого, наверное, и особенно знаменитого артиста, есть, наверное, чем пожертвовать, что продать квартиру, машину и как-то пережить это время. Это вот мое такое личное мнение. Да, есть слава, славы, честь, без бесчестье, же порой, поскольку мне это все знакомо. Я с самого начала становился, мне эта э, позиция знакома. Меня отец всегда учил, что надо одеяло натягивать по, по размеру, по жизни. Мы попали сейчас в ту ситуацию, в которой не был никто готов. Это такой стихийный форс-мажор. Но просить денег, э, я вот все-таки, моя личная, это моя э, личная позиция, как артиста, как человека, как гражданина, я не считаю нужным и целесообразным государством. Почему? Потому что мы когда шли и начали этим заниматься, мы прекрасно понимали, чем это закончится может. Она вся стихийная, наша профессия, это как волны. Это как ты все время на вулкане. Сегодня есть, завтра нету. Другое дело, что надо сказать, чтобы сейчас, поскольку мы публичные люди, и когда мы выпячиваем себя и говорим, что нам вот э, нечего есть и нам плохо жить, вот почему я хочу сказать, не надо этого делать, есть профессии, которые больше... Нужны сейчас помощи. Хотя я сам из этого цеха. Конечно, пострадал, но что я буду, буду говорить? Это переживем с Божьей помощью. Знаете, мы... мы оплачиваем зарплату. А как делать? А что делать? Сейчас музыкантам к Новому году буду платить. Ну что, а как? Я же э, понимаю, что никто мою проблему решать не будет сейчас. Другое дело, что надо подумать, что можно сделать самим музыкальным цехом. То есть вот есть... Артисты, которые мы можем, допустим, вообще 100. У нас есть таких, которые можем собрать определенный фонд. И раз второй канал начал хорошо об этом говорить, так давайте вот на базе второго канала сделаем необходимый фонд. Там, скинулись там, ну 100 миллионов набрали, к примеру, там, 50 миллионов. И кому э, поставим людей, кто будет это делать и помогать своим там, людям, которым более нуждающимся. Говорить о том, что мы сейчас пойдем на стройку или еще что-то, ну не надо драматизировать, пройдет и это. Пройдет время, когда мы будем опять жить. В годы Великой Отечественной войны, вот я всегда привожу пример, люди шли, и тяжело было бы подумать, что при Сталине кто-то бы сказал, дайте нам денег, мы пойдем на фронт сейчас э, будем пить. Тяжело всем. Я теряю тоже каждый день. Но мы должны своим цехам собрать, решить проблему внутри своего цеха. И тогда мы покажем пример всем своим зрителям и слушателям. И свое лицо, по крайней мере, не потеряем перед ним. Это моя позиция, чем мы будем все время говорить о том, что нам нечего есть. Давайте как-то вот между собой, если есть в этом нужда, соберемся. И раз второй канал, еще раз, просьба, давайте на, э, сделаем какого-то ответственного человека. Будем обзванивать артистов, соберем и сделаем помощь на самом деле нуждающимся людям, которые сейчас из нашего цеха, врачи, может быть, куда-то отправлять будем, правда, чтобы какой-то реальные вещи делать. Какой смысл, если я пойду сейчас петь... Я там слышал заявление в ковидное отделение. Это же глупость и бред, для чего туда идти? Я сам там лежал. Кто там будет петь и зачем больным людям слушать сейчас концерт? Что? Да не нужно это. Людям нужно реально сейчас просто как-то выйти из этой положения. Я думаю, что не только одни артисты мы с вами э, в таком сложном ситуации. Есть люди, которым нечего есть. На самом деле, которые в более сложной и тяжелой ситуации. Вот о них надо подумать. Спасибо. Поэтому... Может быть, кому-то мой ответ не понравился, но я говорю как есть. Лучше внутри решить эту проблему, потому что к этому не был готов никто. По существу Валерий Прав. Получается такая история, что во всем виноваты артисты. Всем дали возможность работать, а артистов отдали на заклание. Когда артисты нужны, они всегда на передовой. Но также нельзя. Но боюсь, что его мало кто поддержит. Тысяча артистов. Сильнейший удар COVID-19 и связанные с ним меры предосторожности нанесли по отечественному шоу-бизнесу. Из-за них артисты, из-за этих мер несут многомиллионные бедные наши несчастные убытки. А отмена всех массовых мероприятий вынудила заслуженного артиста России Валерия Миладзе С годовым доходом мы не считаем чужие деньги, просто для сведения. 2 с лишним миллиона долларов годовой доход. Так вот он призвал к бойкоту новогодних концертов. Здравствуйте сложная артистка России Елена Воробей пошла еще дальше. Ее гонорар за одно выступление составляет по меньшей мере. От 150 тысяч рублей. Три средних зарплаты москвича попросила предоставить ей льготы на продукт первой необходимости. Представляете себе? Мы с пониманием, естественно, относимся к тяготам наших звезд, но вот лишь некоторые цифры. Покажите нам. Это вот гонорары за выступление новогодних корпоративов, некоторых народных любимцев. Кто и кое-кто из них, например, Филипп Киркоров, Лобода, Гагарина <как> продолжают давать концерты, как, например, рэпер Моргерштерн, Все появление на концертной площадке обойдется в 4 миллиона рублей. Чему этот коллективный демарш, если выступления продолжаются и должно ли государство поддерживать звезд шоу-бизнеса? Давайте разбираться. Новогодние концерты – это всего лишь развлечения, не являющиеся первой необходимостью, поэтому их решили отменить. И когда запрещены все мероприятия, миллионам зрителей не остается ничего, кроме просмотра развлекательных программ по телевизору. А представьте, если вы включаете телевизор в новогоднюю ночь, а там нет ни новогоднего огонька, ни музыкальных, ни развлекательных программ. Если наша работа запрещена ограничительными мерами, то нам запрещено принимать участие в новогодних съемках. Думаю, было бы правильным придерживаться этих правил и всем артистам отказаться от съемок в новогодних программах. Алексей как не стыдно у государства деньги просить? А почему стыдно? Я, вы Если у как... тебя 2 миллиона долларов в год зарплата. Ну не зарплата, а заработок. Но... Честный, честный заработок. Ну так надо было что-нибудь подкопить. Мы говорим, вы говорите о сумме гонорара. Да. Но ведь за каждым артистом, звездой, да, как мы привыкли называть, стоят и его коллективы. У Киркорова, например, порядка 60 человек коллектив. Это балет, это звукорежиссеры, это они музыканты. Рабы, Подождите секундочку, дайте мне сказать до конца. Счета. Почему они получают через хозяина? Через они какого напрямую? хозяина? Вы ну, у него скорого... хозяин, что ли? Секунду, ну, дайте договорить, секунду. Олег. Он получает большие Олег деньги, но у него давайте, давайте пожалуйста, он работодатель он Например, платит он своим сотрудникам работать. что то непонятно не будем да. что вы сорвались как этот с половиной миллионов стоит корпоратив можно выплатить сотрудникам и не обращаться к государству просто потому что неловко вы поймите олечка 9 месяцев нет вообще концертов у людей его вообще Подожди, почему долларов? мы заглядываем в чужие карманы? Это не чужой кошелек. Не надо Финация заглядывать это в чужие карманы. Сосуды. Это единое государство. Мы Если говорим о том, -то что больше в не У каждого из них есть за спиной коллектив, это огромный коллектив, который получает не такие большие деньги а, да. у большого артиста и большие траты. Снять видеоклип стоит 100 тысяч долларов. Боже а мой, кому Прийти, на, радиостан клипы, прийти на радиостанцию. Не кричите, я понимаю, Чуть-чуть чуть, поспокойней. Оля, прийти на телевизионную станцию. Или Знаете, сейчас огромное канал, количество людей смотрят чтобы, нашу программу. Знаете, твою... что они думают? Нам бы ваши права. Зажрались, они думают. Я, это вина артистов какой-то потому он что они себя крип. позиционируют вот так вот, мы такие богатые, крутые, а ведь на поверку-то там нет таких... Придется с Роллс-Ройса а, пересесть а на стоят Мерседес. Какая беда. И подождите, если бы с таким требованием мальчик, и просьбой обратился артист кукольного театра в Томске, было бы понятно... Но артист когда артист Валерий Миладзе, в Томске молчит, потому что он она, не молчит, ему они, тоже нужна помощь. Они Но с ним понятно, ему действительно она нужна, а Миладзе? Ну а что Миладзе? Ну, смешно. Ну, а что Меладзе? Давайте послушаем. Считания. Их Я много, вижу, их носилось. много, а потом продолжим говорить по очереди. Ну, там Пригожин, и так далее. Пока Тысяча артистов, которые работают в негосударственной сфере, вообще ни копейки не получают. Вот у меня 20 человек сидят, и я должен их содержать, потому что я не могу их бросить. Слава богу, я чего-то накопил, точно так же, как и Валера Меладзе. Наверное, он свой коллектив до сих пор поддерживает каким-то образом. «Я поддерживаю Меладзе целиком и полностью. Я бы еще хотел предложить, чтобы наше правительство на все это время или на следующий год сделало налоговую скидку в 75%, чтобы мы платили только 25%. А то как-то нехорошо получается, что мы платим 100%, а посещение залов 25%. Это крик отчаяния, потому что мы несколько месяцев не работаем нормально, мы лишены работы, мы не государственная система, нам никто не помогает, мы выброшены за борт, и поэтому он прав». У тех, кто раздражается по поводу жалоб артистов, присутствует ложное мнение, что мы не божители. Мы живем точно такой же жизнью, как и те, кто приходит на наши концерты. И поэтому мы оказались в очень непростой ситуации. Возмущение мое уже на этапе кипения. По факту нам предложили жить на 25%. На четвертинку питаться, на четвертинку дышать без надежды на завтрашний день. Дайте нам, пожалуйста, артистам льготу на продукты первой необходимости. Позаботьтесь о нас. Прекрасно, пожалуйста. Мне Никто, кажется, секунду, что это юмористика. Все платят налоги, все платят квартиру. Они продолжают исполнять свою Как они смеют, да? Прать с этих прекрасных людей. налоги. Я поняла вашу Вот мы на четвертинку питаемся, на четвертинку зарабатываем, но это смешно. Это просто действительно какой-то скетч юмористический от Лены Вороби. Она продает свою квартиру в Черногории из-за нехватки. Да, они продают все какие-то квартиры. Пусть продают, наконец, свои квартиры которым, знаете, нечего. А, да, ученики. А у кого-то нет вообще ничего. А, и всего мало, всего мало, хотят еще, еще. Потом а, там Оскар Кучера да, говорит, 100%, ну вы 100% платите, а 20%, 25% выручки все равно сколько заработали, отсюда вы и платите 100%. Сережа, не бывает 25% выручки. Работать взяли на 25%, а да, потом переработали себе в минус на 100%. То есть мы вы искренне гордимся с того, что, что главные страдальцы в нашей какой, стране ⁇ это корпорации, это ансоры. Я вижу, вам есть о, о чем стоимость. поговорить. но смотрите, Корпоративы, нас кстати, не изобретили. Я, я хочу сейчас вот действительно, глядя вам в глаза, сказать, не забывайте, какое время война идет в стране. Гибнут 500 человек каждый день убиваются ковидом. С ними на фронте. Да? Врачи. Врачи да? Многие другие люди сегодня выживают в условиях экономического такого же, более сильного кризиса. А зарплаты у них 50-80 тысяч рублей. И они вот на этом фронте. А вы всполошились тут, что голубого огонька, мол, мы не дадим стране. да И, так, и крым крым слава богу. И он, он богу. так уже достал всех этих огоньков. Вот Ваш огонек, в вашей формации. Я напомню, какой он был, когда зарождался. Там сидели космонавты, военные, хлеборобы. Они были хозяева этого огонька, а артисты приходили и радовали их песнями, Это поздравляли. Вытягайте нам, вытягайте а что гибридзи? сейчас происходит вот с этим огоньком? Друг перед другом. по вот неправильно И говорят, что мы Питов вас лишим пито, этого пито, наслаждения. Пито, не, да и не кричите вы все одновременно. Не а, Не Ну не просто куда-то гнать. Вот идет война, идите в бригады, Идите к военным, идите к нефтяникам. Езжайте вы туда, в больницы, делайте концерты. В госпиталях, перед врачами перед Замечательно, нужно сделать госзаказ. Ставки будут государственные, как у врачей. Пять-десять тысяч за концерт рублей. Ой. Готовы поехать? Не, не, Зарабатывайте не поехали. деньги, деньги не, не езжайте. Не так об этом же разговор. На артисты не наши не в это сложное не время не попросили не деньги за то, чтобы их пригласили не на телевидение в новогоднюю ночь, хотя... Всем остальным тоже непросто, и, казалось бы, можно было пойти навстречу. Ваша точка зрения, разумеется, радикальная, но есть еще радикальней. Послушаем Суракин. Застрелять. Господин Меладзе призвал артистов отказаться от съемок в новогодних передачах. Хочет сорвать новогодний огонек, любимый десятками миллионов зрителей. Действия артиста находятся на грани предусмотренных статьей Уголовного кодекса призывов к массовым беспорядкам, саботажу. В СССР такая позиция среди артистов была бы невозможной, а сейчас думают, что можно все. Но он работник культурного фронта, в войне россиян против вируса. И он предал своих зрителей, хочет сам сбежать с передовой и других солдат подбивает. Чтобы было понятно, я как далеко зашел конфликт, Песков прокомментировал. Послушаем, да. то, что важно. Насколько я знаю, каких-либо мер поддержки не рассматриваются. Значит, съемки и киносъемки не останавливаются. Они никак не запрещены. С соблюдением всех требований наших санитарных властей. Значит, телевидение функционирует, вся творческая работа продолжается. Театры, как вы знаете, тоже работают, но с известными ограничениями, но, к сожалению, они неминуемы сейчас в условиях такой свирепствующей пандемии. Пожалуйста. Еще более радикально скажу и спрошу. А давайте спросим всех этих артистов, чей Крым? 90% Крым. этого не скрывают и пишут Крым. в Фейсбуке и так далее, значит, о том, как они гастролируют на Украину, ездят в Одессу и так далее, и так далее. Вот 90%. У меня, 90%. И, и, никто давно у меня да не их ездили, потому, что их Украина перестала опускать. Их Украина просто перестала опускать. А между собой все обсуждают, на всех тусовках. Вы Знаете, можете представить, что в сорок первом году ответить, ездили бы Гитлера, поддерживали отече, наши артисты. Что бы было, если бы они ездили фашистам концерты, а они как Тихо! Господа, давайте спокойней! Спокойнее. Ни слова не дал сказать. Спокойнее. Сейчас выйдем, сейчас выйдем, посмотрим, Спокойнее. Ничего не будет. Ешь, давайте уважать есть. друг друга. Разные мнения есть сюда, в нашей стране. Есть разные, только он ни слова не дал Я минуту говорил, он минуту здесь... Давайте договорить. в самом деле не будем По поводу забастовки. Вы знаете, я многое в своей жизни видел. Я видел забастовки шахтеров в 90-е годы. Да? Я видел даже забастовки там водителей такси и дальнобойщиков. Я никогда не видел забастовки... Звезд шоу-бизнеса, да. Это смешно. Я с трудом себе представляю, но я знаю решение. Товарищ Сурайкин должен взять автомат. Просто, ну, он же, правильно я провел его мысль? Вывести на сцену Меладзе, затвор передернуть, и тот будет петь, я вас уверяю, все получится.